Всем привет! Хочу с вами поделиться одним интересным способом, как можно обойти любые блокировки надзора. Вы сможете зайти на любой сайт, там -то, в том числе а, Родрекер, Instagram, Facebook, ну и это и самый популярный. К тому же у вас будут все аватарки рабочие на Ютубе, ну там и картинки и т.д. и т.п. К же стоит упомянуть, что у вас будет максимальная скорость, и ваш IP-адрес будет тем же. То есть эта программа не подменяет IP-адрес и занимает очень мало ресурсов. У меня эта программа всего потребляет 7 мегабайтов ОЗУ И 0% CP, 0% ГПУ. То есть очень отличная программа. Но есть у нее свое но блокировки со стороны других стран она не обходит но это маленькая цена за такую за такую, за такую гигантскую работу которую она совершает не, совсем не требовательная максимальная скорость ну в общем это все что нужно для обычного человека ссылка и стали в описании а, вон скачивает для русских Последняя версия. Скачиваем вот этот файлик. Последняя версия. Распаковываем его в любое для вас удобное место. Заходим в папку и запускаем один раша Blacklist. Ну, можно еще один Russia Blacklist для и Я на самом деле не понял, чем разница. Можете любой из этих запустить. И раз в несколько недель запускаете. 0 no файл. Это обновляет список блокировок Роскомнадзора. Вот такой файлик, где находятся все блокировки которые нужно обходить. И эта программа обходит. Надеюсь, я кому-нибудь помог с этим. Пишите комментарии. Ваши вопросы, если они у вас есть. Я постараюсь вам на них ответить, максимально доходчиво. Либо если у вас есть какой-то отдаленный вопрос, я постараюсь записать на этот это ролик и помочь вам уже в виде видеогайда. Подписывайтесь, конечно же. На этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Или я об, это, об этом говорил уже. Ну ладно. Я уже пятый раз записываю, я уже запутался. Всем спасибо.